Я нахожусь в отеле Experience Сибриз 5 звезд. В этом видео я вам постараюсь показать всю подробную информацию по данному отелю. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Смотрите мои видео, и вы тогда будете в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, вот он холл отеля смотрите он мне что-то напоминает вот таком он египетском каком-то стиле блин в общем луксор он мне напоминает так справа у нас смотрите вот аппликация из автомобиля интересно что это такое Он раньше был автомобилем или что это не это деревянный с фанеры сделано молодцы ребята постарались внести. нести необычности в оформлении отеля и заходим в холл. Ух ты, не ожидал я от отеля. сибриз такого холла, в принципе, не маленький. Все хорошо, все аккуратно, все, все красиво выглядит. Слева у нас сразу ресепшн. Давайте пройдемся дальше, посмотрим, что у нас здесь. Да и мебель вроде бы в неплохом состоянии. Так, вот у нас выход на какую-то террасу. М -м -м. Ребята молодцы. Смотрите, что они придумали. Я так понимаю, это чтобы мебель не выгорала, чтобы она была всегда в красивом состоянии, они ее накрывают. Видимо, это додумались наверное, недавно раньше я такого в египте не встречал хотя может быть и было но вижу это впервые значит тут у нас какая-то площадка видимо здесь наверное проводится анимация вечером вдруг кто-то отдыхал ребят напишите правильно ли я говорю потому что по сцене похоже как бы именно на это а ну-ка что у нас по мебели да там в принципе такие стулья вот и мягкие вот эти подушечки это накрыто вот такими чехлами дальше вот мы идем по территории сейчас я вам буду показывать территорию отеля она конечно такая необычная нестандартная очень-очень узкая. Вот у нас один бассейн. С таким вот искусственным водопадом. Маленький бассейн. Глубина от метра до ну там дальше, метр сорок пять. И там еще чуть-чуть в конце поглубже. И сразу вот, смотрите, жилые корпуса. Там, где находится номерной фон. Шезлонги. Смотрите, это дерево с металлом. В принципе ну, более-менее состояние и с мягкими матрасами в общем ребят дальше мы пройдемся по территории я вам покажу номер вам покажут номер надеюсь потому что отель сейчас в стопе может быть и не получится посмотреть номер, и покажу вам пляж и даже постараюсь показать как выглядит здесь питание вот еще у нас один бассейн и у нас имеется небольшая горка. Вообще небольшая, очень маленькая горка. Кстати, сейчас мы идем в номер, чтобы посмотреть. Вроде бы все-таки есть свободный один номер. Имеется в виду для того, чтобы его просто посмотреть. А так отель вообще находится на стопе. Вот. И, кстати, по вот этой дорожке вниз мы можем спуститься к пляжу. Потому что отель, в принципе, как бы, вот ширина отеля, вот его корпус. Видите? Сейчас я вам показываю. Вот ширина территории отеля просто на ширину вот этого корпуса. И видите, вот вниз идет дорога. Это идет дорога к пляжу. Все корпуса, вот устроено, что они стоят друг за другом вот такая необычная территория так показываю как выглядит санузел есть у нас косметика в таком виде чистый умывальник маленькое зеркало еще он свет дополнительный унитаз и чистенькая душевая кабинка фен наверное где-то в номере надо искать ну и сам номер ребят Большая кровать. В принципе, все вроде бы чисто. Справа у нас плазма. Дальше вот у нас чайный набор. Пара стулов. Столик. И, в принципе, нормальный балкон. Хороших размеров. Мебель старая на балконе, видимо. Ну, стулья, в общем, так себе непонятно. Нормальные, либо ненормальные. Вроде нормальные. В принципе, сойдет. Есть маленький столик пепельница и сушилка для вещей смотрите какой вид у нас на бассейн ну краем глаза может быть что-то вы он видите море Ну, это можно сказать что отсутствует полностью вид на море у отеля разве что в номерах deluxe сейчас мы посмотрим они там ближе к морю расположены может быть что-то видно так ребят сейчас я вам покажу все-таки как выглядит ресторан в отеля вот покажу как выглядит питание и может быть потом я еще успею сбегать на пляж отеля и показать вам как выглядит пляж у отеля как выглядит понтон что у нас с заходом в воду и возможно покажу что у нас под водичкой ладно не будем загадывать давайте посмотрим как выглядит ресторан и питание и потом разберемся что будет дальше так тут у нас вроде бы как свежевыжатые соки но скорее всего юпи дальше тут у нас стол с хлебобулочными изделиями ну а дальше у меня просто не было возможности комментировать все эти блюда, которые представлены на шведской линии. Потому что в ресторане был очень большой шум. Все это из-за того, что ресторан сам небольшой, то есть помещение ресторана маленькое, а людей было много. Потому что на данный момент туристов была полная заполняемость в отеле это единственный минус этого ресторана в общем дальше я вам лучше расскажу ту информацию которую я не успел вам рассказать во время пока делал обзор территории этого отеля Итак, один из важных таких вот нюансов это когда одевают туристам браслеты значит браслеты одевают туристам с 10 30 утра и срезают четко в 12 часов дня поэтому all inclusive будет в рамках этого времени. Но заселение, естественно, хоть в 10 30 вам одели браслеты, заселение будет, как правило, с 14 часов. По интернету. Wi-Fi здесь только платный. Значит, стоимость Wi-Fi 10 долларов на одно устройство на неделю. То есть, если вы хотите на два устройства, нужно платить 20 долларов. Попробовать раздать я не знаю, не пробовал, потому что к Wi-Fi не подключался. Но отельер говорит, что Wi-Fi будет работать и на территории отеля, и в номере. Дальше еще один важный нюанс по работе главного бара, тот который в лобби. Значит работает он 24 часа в сутки, но бесплатно работает он с 10.30 до 24.00. То есть ночью, если кто-то захочет выпить алкоголя, либо еще каких-то напитков, нужно будет оплачивать это все. И еще небольшая бесплатная плюшка от отеля это трансфер в Намабей и в Старый город, но обязательно только по записи. Это отличный бонус для туристов, которые хотят прогуляться по активному променаду шарм шейха Так, ребят, значит, я быстренько сделал себе экспресс-обед. Извините, пожалуйста, за то, что очень криво все, я снял, но там людей нереально было. Ладно, давайте так. Я пообедал, сейчас иду на пляж, чтобы показать вам, какой здесь риф у отеля Experience Sibris. Вот первое, что хочу вам показать, это дорогу, по которой туристы ходят на пляж. Сейчас я пока иду, показываю вам дорогу. Она такая обычная, просто спуск вниз. Так вот, пока иду, рассказываю вам, что было на обед, потому что, ну, вы сами видите, снять что-то толковое там просто невозможно, это нереальное количество людей, просто очень много людей, помещение небольшое, в общем, вот из-за этого у меня не получилось нормально вам снять, что было из еды на обед, но рассказываю. Из мясного, в принципе, основное мясо это говядина была и курочка. Еще была рыбка в пляре, это я попробовал, очень вкусно. Еще было что-то из морепродуктов на гриле, это я тоже попробовал, было вкусно. Курочку попробовал, говядину не пробовал, просто там очередь была, как-то, ну, не очередь, там людей много было, некогда было подходить за говядиной, поэтому говядину не пробовал, все и огурцы с помидорами. То есть у меня обед был морепродукты на гриле, пару кусочков рыбы, курочки кусочек небольшой и огурчики с помидорчиками. Огурчики с помидорчиками были, кстати, вкусные, не так как в некоторых отелях, что просто как вода. Ну, по крайней мере мне так показалось, что были вкусные. И сладостей. Ну, по фруктам я вам вроде бы более-менее нормально показал. Я кушал виноград и Бананчик один. Маленький, вкусный, ароматный. Все, все нормально по фруктам, как бы, из того, что я кушаю. Дальше. Значит. Э, что еще было? Сладости. Ребят, ну сладости мне понравилось. Я взял, ну как, понравились? Там я взял одно пирожное, такое, как бы необычное. Вот, она была очень вкусно. Собственно говоря, вот такое питание и сейчас слева вы видите последний корпус в этом отеле он расположен максимально близко к пляжу и вот именно в этом корпусе находятся номера категории deluxe это 18 корпус по счету идет эти номера находятся на втором и на третьем этаже в этом корпусе и именно из Номеров категории Deluxe будет фронтальный вид на море. То есть еще раз акцентирую внимание на то, что только в этом корпусе будут номера с нормальным видом на море. И если вам нужен категорический номер с видом на море, то бронировать нужно только номер категории Deluxe. Потому что по факту на месте все эти номера могут быть просто заняты. Так, и вот он пляж. смотрим как здесь у нас заходом угу. вот так у нас здесь заходом значит смотрите есть где-то 3-4 метра песчано галечного захода с мелкой с мелким песком ага смотрите вот у нас пуск воду видите ступеньками вот так он сделан и значит что мы здесь имеем мы имеем всего вот тут вот два метра где песчано галечное покрытие дна а дальше уже пошел корал. коралловая корочка поэтому по коралловой корочке нужно ходить в специальные обуви кралка но ну, там опять видите вот кто-то плавает я вижу там песочек но чтобы до него дойти нужно пройтись по коралловой корке. собственно говоря видите как бы ну деткам деткам маленьким да и взрослым тех кто боится плавать ну возле берега при приливе вы можете на 2 метра зайти в море все ребят это ну где-то по колено может чуть выше чем по колено не больше так что можно сказать с заходом песчаным здесь не все хорошо. Рыбки подплывают прям к берегу. Вот э, я вижу рыбки хирурги плавают, еще там какие-то разновидности рыбок. В общем, это то, что с берега. пойдем Пойдемте посмотрим, что у нас с понтоном. Так, понтон короткий. Ну, относительно короткий и стационарный. Сейчас вам все покажу, ребят. Все в деталях. Значит, вот я иду по понтону. И... Сейчас покажу ребят, какой у нас здесь коралловый риф. Вот и как выглядит прям спуск в водичку с понтона. Ага. Тут у нас идет лестница деревянная. Вот. И дальше у нас тут уже вход в воду пластиковая лестница. И еще один вон в той стороне. Вижу в принципе риф сразу возле края понтона. Еще есть такой вот один плавучий небольшой кусочек пластикового понтона. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас с рифом. И первое, что мы видим, это спуск спирса в море, то есть. Мы видим, что спуск стационарный. И спокойно по ступенькам, держась за поручень, спускаемся в море. Глубина тут небольшая. Я имею в виду в том смысле, что это не как у других отелей, когда вы спускаетесь и там сразу без на 20-40 метров. Тут несколько метров, но до дна никто ногами не достанет. Поэтому спуск в море лично для меня тут полностью комфортный. По рифу. Как вы видите, Тут есть и живые кораллы, и неживые кораллы. В любом случае, если поплавать влево-вправо, можно найти более интереснее кораллы. Главное, тут просто не бояться. В любом случае, тут риф вполне нормальный. То есть, имеется в виду для домашнего рифа отеля. То есть, не обязательно куда-то ехать на морскую прогулку, чтобы посмотреть красивые рифы. Да, в этом отеле не самый грандиозный коралловый риф но именно как для домашнего он вполне нормальный это я беру в сравнение там с другими отелями в которых я побывал возле которых я плавал и видел интересные красивые рифы но мы говорим именно в рамках этого отеля по рыбкам, которых я здесь видел, это Абудептув обыкновенный или рыба-сержант, имеет светло-черный полосатый наряд, ну, самая часто встречаемая рыбка Красного моря, длина ее до 18 сантиметров, чаще всего размером около 10 сантиметров. Потом рыба-попугай в довольно пестром наряде, у которой на лбу имеется нарост, как клюв у попугая. Эти рыбы абсолютно мирные и безопасные. А также рыбы-хирурги и много других обитателей Красного моря. Кстати, ребят, смотрите, значит, как выглядит территория пляжа с понтона. Какая она каскадная, но красивая такая. С одной стороны, мне нравится. Для взрослых, в принципе, вообще норм. Ну, для молодежи. По ступенькам, конечно, может быть, ходить людям в возрасте будет не самый лучший вариант хотя ступеньки здесь ну смотрите ну вообще как бы их немного но они есть то есть всего получается примерно 5 уровней между которыми есть вот такие ступеньки и кстати еще хотел бы обратить внимание туристов с маленькими детками а именно с детками которых еще возят в коляск то есть если вы захотите пойти с ребеночком своим на пляж и естественно вы его повезете в коляске то там вам либо придется оставлять коляску наверху либо спускать отдельно детей отдельно коляску по этим ступенькам в общем ребят мое дело вас предупредить а вы думаете сами подходит либо не подходит потому что пандусов при спуске на пляж я нигде не видел ребят в общем показал я вам экспириенсе приз 5 звезд значит в принципе нормальный отель Значит, мне все понравилось, все устроило. Если кто-то отдыхал в этом отеле, обязательно, ребят, напишите в комментариях под этим видео ваше мнение, ваш отзыв, что понравилось, что не понравилось. Когда вы отдыхали зимой, летом, весной, осенью. Как у вас было с питанием, напишите все обязательно в комментариях под этим видео. Я почитаю. Есть вопросы, задавайте. Ну и подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик смотрите видео и тогда ваше путешествие будет всегда только с положительными впечатлениями до новых встреч друзья пока пока